Standoff 2 исполняется 5 лет. Хвалить или ругать игру, даже не знаю. Давайте вы это сделаете в комментариях под видео сами. На мой взгляд, минусов нет. Хотя игру страшно ругают и называют старьем. Подождите, сначала заставка. Она стала отличным вариантом для тех, кто хотел поиграть в контру на смартфонах. И при этом, имея на руках простой бюджетник, знать наверняка, что твой гаджет не нагреется и не взорвется в руках. Игра максимально проста, локации кубические, текстурки растянуты, все персонажи каменные и еле подают признаки жизни. После такого и мобильный Call of Duty Mobile покажется консольной игрой. Но все же есть в этой игре нечто особенное. То, чего не хватает в современных играх. Сейчас о плюсах, которые позволяют забыть о минусах, а их нет. Вы смотрите Зона Гейм. Меня зовут Марина Парфенова. И давайте несколько минут поговорим об имениннике. Стендоф 2 Пробегаться по режимам этого шутера не вижу смысла. Они во всех играх как под копирку. Сразу начнем с плюсов. Что нас встречает, когда мы жмем на иконку игры? Правильно, меню. И здесь нет надоедливых десяток разных окон с предложением купи. Купи, да купи же, нам нужны твои деньги. Ходи в одних трусах, но купи вот этот скин, который никто и никогда на тебе не заметит. Всего 40 баксов. По правде, меня это всегда бесило, и кто покупает все эти обертки? В колде продают раскраски на оружие, в горении в папку на рюкзачки и шлемики. То есть я должна не воевать, а кричать всем «Смотрите, у меня сегодня кофта другого цвета». Бред. Возвращаемся к меню, заходим и сразу в бой. Разве не прекрасно? Все интуитивно понятно. Тут жмем, играем. Тут клан, здесь настройки профиля. Сравним с другими играми. Так, надо выбрать кнопку, выбрать кнопку. Раз картошка, два картошка, три картошки. не Бенни, Ликифаки, Какки, маки Смакки, Энд Бенсбор. Ужас. Страшный сон для всех новичков, в Standoff 2 разберется даже ребенок. Второй плюс – простота, не всегда плохо, это тот случай, когда минимализм решает все, да, кругом один кубизм, По помашем GTA 3 и Vice City, но опять же. Ничего не отвлекает, есть стены, преграды и ты наедине со своими врагами, сразу видно разработчики за геймплей, а не за красоту, объекты выполнены в лоу поле. Максимальная простота на всю локацию в среднем по сотке полигонов. Для эстетики подобраны прекрасные текстуры и они несут интересную задачу. Все эти плитки, кирпичики, дерево не для красоты, а для того, чтобы игрок не запутался во всей монотонности и лучше ощутил себя в пространстве. В итоге телефону почти нечего обрабатывать и все летает на максималках, даже на очень стареньких телефонах, со всеми отражениями и бликами от солнца. Третий плюс свободная внутренняя экономика. Давайте пока отойдем от стендов 2, вернемся к папкам. Что мы делаем, когда хочется купить какое-то оружие? Правильно, заходим в магазин, час ищем то, что нам нужно, попробуй разобраться со всеми этими окнами и где что лежит. Далее находим, видим, что что-то продается за настоящие деньги, что-то продается на определенный срок, то есть на время, и куча услуг. Полно всякой херни. Так можно рассказать почти про все шутеры. В stand 2 все по полочкам. Купи любое оружие по отдельности, а самое главное товары можно выставить на продажу другим игрокам. Цены регулируются свободно, как на алике. Одно и то же оружие можно купить как задорого, так и почти даром. Плохой пример, но суть вы поняли. Как по мне, вот таким должен быть донат полная свобода и огромный выбор, разработчикам только снимать от продажи процентики. Многие даже заходят в игру не просто поиграть, а посерфить по магазину, найти для себя что-то подешевле, сделать сравнение, хотя многое можно получить на халяву. Четвертый плюс все равны. Донат вообще ничего не решает. Пятый плюс игра отлично поддерживается, часто обновляется и при этом каким-то образом не выходит по весу за первоначальные рамки, ну немножечко. Сколько бы раз я не обновлялась, всегда бы я что вот-вот и мне не хватит памяти. Очень люблю пофоткаться. А нет, разработчики правят баги, занимаются улучшением и добавляют новый контент. Все это не сильно бьет по смартфонам и психике игроков. Разработчики балуют игроков видом от первого лица, новыми картами, новыми видами вооружений, новыми режимами. В игру так и хочется заходить и заходить. Если зайдете на официальный сайт игры, то офигеете от количества всех исправлений и всех нововведений. Я не знаю ни одну мобильную игру, которая бы так обновлялась. Поэтому мне плевать, как она выглядит. Выглядит. Играть в нее одно удовольствие. За свои пять лет стендов 2 из простой смехотворной пародии на Counter-Strike переросла в самостоятельный продукт, который может предложить игрокам не меньше веселья. Из минусов – читерство и исчезновение оружия при выбрасывании в первом случае это масштабная проблема во всех играх и за это не стоит ругать проект во втором просто баг который со временем пофиксит. и знаете что пусть это будет единственной проблемой standoff 2 игры которые уже более пяти лет удерживает игроков и это говорит о многом